Разлетались, будто подброшенные игральные карты. А волны дыбились шипя пеной. Здесь одиноко. Но, парень, я надеюсь, ты уже свыкся. Да. Слава богу, ты мастер рассказывать. Завтра... Твой черед ехать на большую землю. Будешь танцевать с девушками, пить джин, курить сигары. Скажи, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь совсем один? О тайнах моря, парень. О чем же еще? На часах было четверть восьмого.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 «Не знаю. Может быть, они плыли сюда издалека на паломничество. Удивительно. А только подумай сам, как им представлялась наша башня. Высится над водой на 70 футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались».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 Макдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. Весь этот чертов день его что-то тревожило. Он не говорил, что именно. Хотя... У нас есть все возможные механизмы и так называемые субмарины. Но пройдет еще десять тысяч веков. Прежде чем мы ступим на землю подводного царства...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 Это повторялось уже три года, и впервые я не один. Будет хоть кому подтвердить. А теперь жди и смотри. Прошло полчаса. Мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать, и Макдан начал делиться со мной своими соображениями.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 думал эту историю, чтобы объяснить, почему оно каждый год плывет к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка. Но... Смотри. Что-то плыло к маяку. Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная.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 Не тело, а опять шея, и еще, и еще. На сорок футов поднялась над водой голова, на красивой, тонкой, темной шее. И лишь после этого из пучины вынурнуло тело, словно островок из черного коралла, мидий и раков.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 «У нас работа. Уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега, а этот зверь длиной с и плывет почти так же быстро. Почему он приходит именно сюда?» «В следующий миг я получил ответ». В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне, Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос ревуна «Одинокий!». Могучий, далекий-далекий звук. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук.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 И ты просыпаешься на илистом дне пучины, и глаза открываются, будто линза огромного фотоаппарата. И ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана – огромная тяжесть. Но зов Вуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль. Пронизывает толщу воды, и топка в твоем брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно, медленно, пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз, и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы.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 Лемуры и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, и на пригорках белыми муравьями засуетились люди. В прошлом году эта тварь всю ночь проплавала в море круг за кругом, круг за кругом Джонни. Близко не подходила. Недоумевало должно быть, может, боялась и сердилась, шутка ли столько проплыть. А на утро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картине, и чудовище ушло прочь от тепла и молчания, уплыло и не вернулось.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 Вечно все то же. Один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любит его. И наступает час, когда тебе хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило. И внезапно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 Мелькнули могучие лапищи, и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части, искаженный страданием морды, сверкал предо мною, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Башню И скрипнула зубами по стеклу. На нас посыпались осколки. Макдан поймал мою руку и велел бежать вниз. Башня качнулась и подалась. Ревуны чудовища ревели. Мы кубарем покатились вниз по лестнице. Успели. Нырнули в подвальчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться,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 «Слушай, слушай внимательно!» Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами,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 Продолжалось до утра. Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груду камней под навалом. Она рухнула, и все тут. Ее потрепало волнами, и она рассыпалась. Мрачно сказал Макдан. Он ущипнул меня за руку. Никаких следов.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 Далеко в море. Один одинешенек. Чудовище. Оно больше не возвращалось. Ушло. Ушло в пучину. узнала что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло в вглубь, в бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга. «Все ждать, и ждать, и ждать...» «Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоун Самбэй. Только слушал ревуна. Казалось, это ревет чудовище. Мне хотелось что-нибудь сказать». Ну что...